Министр чрезвычайных ситуаций Нурбулот Мирзахмедов посетил Сузакский и Базар-Кургонские районы Джалалабадской области. Глава МЧС осмотрел потенциально опасные участки, проверил уровень исполнительности защитных мероприятий, встретился с местными жителями, живущими на этих участках. Нурбулот Мирзахмедов ознакомился с результатом восстановительных работ внутрихозяйственной дороги села Харабулак, посетил участок реки кюк Арп в селе Арал, где есть угроза разрушения дамбы, а также обсудил вопросы строительства. Моста в селе Кыскол. Затем министр чрезвычайной ситуации побывал в селе Чом Акбула, где наблюдается сдвиг оползня. Министр поручил соответствующим начальникам структурных и территориальных подразделений провести разъяснительные работы среди местных жителей и при необходимости разбить палатки на безопасном участке для временного переселения жителей. Напомним, что сегодня, 2 мая и завтра планируется поездка министра в остальные районы области. За прошедшие месяцы бензин в Кыргызстане подешевел на 2,5 сом, об этом сообщает Ассоциация трейдеров Кыргызстана по итогам проведенного анализа за январь-апрель текущего года. Снижение стоимости на бензин составляет 5,8%, а средняя стоимость дистоплива снизилась на 1,5 сома или 3,3%. Напомним, что на сегодня средняя цена на топливо марки АИ-80 в Бишкеке составляет 38 сомов 4 тынов, а АИ-92 дороже на один сом, а АИ-95 стоит 42 сома семь тынов. Дизельное топливо в столице стоит в среднем 44 сома. В столице прошел бизнес-форум Тенерто 2012, в рамках которого были представлены проекты в сфере перерабатывающей промышленности сельского хозяйства, горнодобывающей и энергетической отрасли, касающихся Нарвинской области. На сегодняшний день этот регион имеет немало возможностей и хороший потенциал для экономического развития, поэтому становится все привлекательнее для инвесторов. Продолжит мой коллега Кубат Кубанычбек Улу. Если каждый предприниматель возьмет в руки свое село или район, то регионы будут развиваться быстрее. К такому общему знаменателю пришли участники бизнес-форума Тенгерто-2019. На диалоговой площадке они представили свои проекты в сфере перерабатывающей промышленности, сельского хозяйства, горнодобывающей энергетической отрасли. В 2018 году мы приняли слоган наподобие ⁇ Акталу мы превратим в Алмату ⁇ и целенаправленно взялись за дело. На 8 гектарах земли вместе с местными жителями мы посадили яблони. В этом году мы отведаем первые плоды наших совместных усилий. Планируем отправлять нашу продукцию на экспорт. На сегодняшний день Нарынская область считается одной из самых развивающихся, несмотря на сложные природные условия. Регион старается идти в ногу со временем. Развивается промышленный потенциал, улучшается инфраструктура, строятся социальные объекты. Учитывая все это, участники бизнес-форума обсудили вопрос развития дорог, строительства домов и объектов культурного быта. На форуме мы обсудили условия, которые можем предложить потенциальным инвесторам. Это касается строительства свободных экономических зон и малых промышленных зон. Обсудили вопросы о налоговых и таможенных льготах. Форум стал для нас весьма информативным. Десятки проектов на сумму более одного с половиной миллиарда сомов были реализованы в рынке в год развития регионов, сообщил полпредправительства Аманбай Каипов. Также организаторы отметили, что главная задача форума – донести до предпринимателей как можно больше полезной и необходимой информации, чтобы оказать помощь и способствовать более успешному развитию малого и среднего бизнеса в регионах. «Нам необходимо привлекать иностранных инвесторов в нашу страну. Но радует и то, что молодые и амбициозные предприниматели стараются своими силами поднять экономическое состояние регионов. Примером могут послужить молодые предприниматели из Нарына». Стоит отметить, что половину представителей бизнеса в Бишкеке составляют выходцы из Нарына. Есть такие предприниматели, которые смогли основать своеобразную бизнес-империю. Одну за другой строят торговые точки, развлекательные центры, места отдыха. У Хуан Чпекулу, Джанадля Бакерулу, ЛТР, Бишкек. В Бишкеке правоохранительные органы задержали лжесотрудника государственной налоговой службы. Как сообщают в пресс-службе МВД, в милицию с заявлением обратился житель столицы. Он сообщил, что некий мужчина по имени Айбек представился сотрудникам налоговой службы и предложил оказать содействие в приобретении патента. После чего он получил у заявителя 11 тысяч сомов и скрылся. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП и начато досудебное производство. Подозреваемый в совершении данного преступления был задержан и во дворем следственный изолятор. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются. Правоохранительные органы выявили факты поборов на одном из пунктов транспортного контроля в Кадамджайском районе Баткенской области. О поборах и вымогательстве денежных средств на габаритных постах сообщили водители большегрузных машин. Они попросили милицию устранить неправомерные действия сотрудников КПП. В рамках досудебного расследования были проведены оперативно следственные мероприятия. С поличным при получении денежных средств в размере одной тысячи сомов был задержан инспектор пункта транспортного контроля Министерства транспорта и дорог. Расследование по данному делу продолжается. В связи с празднованием праздника весны и труда Китай с 1 по 5 мая закрывает пункты пропуска на границе с Кыргызстаном. Об этом сообщает Госпограничная служба Кыргызстана. Пропуск лиц, транспортных средств и грузов возобновится 6 мая. На границе Кыргызстана и Китая действуют два пункта пропуска – Иркиштам автодорожный и Торугард автодорожный. Праздник весны и труда отметили спортивными соревнованиями и в Нукадском районе. В селе Сахаба прошел международный турнир по национальной борьбе, в котором приняли участие борцы из Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. За соревнованиями наблюдали почти 15 тысяч болельщиков. Мои коллеги с подробностями. Сегодня в селе Сахаба Наукатского района Орской области состоялся турнир по национальной борьбе. Участники спортивного состязания восхваляли дружбу и единство, а также здоровый образ жизни среди молодежи. В турнире принимают участие 20 борцов из-за границы. Из соседних стран этот вид спорта очень легкий и полезный, поэтому он распространяется на другие страны мира. Популяризация идет даже в Европе и в Азии. Наши борцы уже успели принять участие в турнирах в 70 странах мира. Это очень большое достижение для Кыргызстана. Участники международного турнира состязались в трех весовых категориях – 70, 80 и 90 килограммов. Участие в соревнованиях приняли спортсмены из Узбекистана, Таджикистана, а также из семи регионов Кыргызстана. Состязания бурно поддержали болельщики, которых было почти 15 тысяч человек. Каждый поддержал своего спортсмена. Я уже в четвертый раз принимаю участие в состязаниях в этой стране. Сегодня вышел на бой в весовой категории 70 килограммов. Пока все успешно. Я на родном ринге с поддержкой болельщиков достиг результатов. Занял первое место среди соперников в весовой категории 90 килограммов. Цель турнира укрепление дружбы между народами и популяризация здорового образа жизни среди молодежи. 1 мая это праздник дружбы и труда. Спорт это воплощение труда. Кто трудится, тот достигнет результатов. Я сегодня поздравляю всех с этим праздником дружбы. Наша цель популяризация национальной борьбы как спортивные игры кыргызов. Сегодня этот вид спорта интересует многие страны мира. Это очень радует, ведь это игра наших предков. Тренеры твердят, что этот вид борьбы легкий и полезный, поэтому организация турниров по национальной борьбе становится традицией. Почти около века продолжается турнир предков, именно поэтому борцы из Нуркадского района достигли высших результатов во всемирных играх кочевников еще раз высоко подняли флаг Кыргызстана. Мурзакулова, Самара Мидир Назаров, ЛТР, область. В китайских летописях найдены новые данные о кыргызах. Об этом сообщил председатель общественного фонда Мурас Кяс Малдокасымов. По его словам, в результате исследований китайских летописей и архивных документов учеными Института исторических исследований Академии общественных наук Китая найдены материалы о китайском правителе, который жил в период с 1050 по 980 годы до нашей эры и оставил в своих хрониках информацию о кыргызах. Кроме того, известный китайский историк Ю Тайша в своих недавних исследованиях обнаружил, что название «Кыргыз» присутствует в материалах, которые отнесены к X веку до нашей эры. Напомним, что глава государства поручил фонду Мурас продолжать партнерство с китайской стороной для проведения исследований источников, касающихся кыргызского народа. В данное время идут работы по двум направлениям. Это сбор материалов о кыргызах, историков Японии, Кореи, Китая и стран Европы. И изучение китайских летописей в музеях, библиотеках и архивах Китая. В данное время документы изучаются, информация собирается воедино. Также начались комплексные работы по совместному исследованию китайских летописей кыргызской истории. Китайские ученые в июне текущего года прибудут в Кыргызстан и поделятся новой информацией. Для науки и для всего кыргызского народа эта находка имеет огромное значение. Китайская сторона нам предоставит книгу на английском языке, где говорится об этом открытии и указываются источники. К этому часу пока все. Спасибо за внимание. Увидимся ровно в 15.00. До встречи.